Добрый вечер! С вами опять Школа русского языка для всех. Школа русского языка Йош. Это школа а, для начинающих. И мы, как всегда, продолжаем алфавит, потому что неизвестно, кто к нам, нам зайдет. И а, я на, начал уже, как вы видите, как вы видите, да, это. Из нашего любимого Google переводчика перевожу на все языки, которые там есть. Ну, там, к сожалению, не все языки есть. Но, тем не менее. Ну, я думаю, почему здесь первый стоит корейский? Потому что я сам учу корейский язык. А почему Мактаб, простеле, ешь называется? Потому что Мактаб это школа, да, это арабский. С арабского языка э, пришло, и э, тюркские народы, они все, в общем-то, понимают это. А я в свое время учил татарский язык. И поэтому, в общем-то, все, ну, конечно, он отличается, скажем, от того же узбекск... узбекского языка. Но все равно как-то что-то общее в тюркских языках есть. Да и даже, даже и не в тюркских. По грамматике там, да. И э, поэтому она называется Мактаб Рустилеюш. Вот и алфавиты также меня интересовали все время разнообразные алфавиты, как мы видим, отличаются они. И если э, так мы продолжим с Google переводчика, то очень много узнаем интересного. Читать я. Читать я пока умею немножко. На корейском. И немножко на, на арабском, но на арабском, честно говоря, я давно не тренировался. Вот. А мы будем учиться читать на русском. Но для этого нам, конечно, нужно выучить алфавит. Или азбуку. Вот, сохраним. Ежик, ежик 2. Это будет у нас ежик 2. Что такое прозрачность, это мы не знаем. Да, ежик, вот он тут. Ой. И начнем. Здесь у нас с буквы А. А это у нас просто А. Давайте напишем даже А. Конечно, по-хорошему надо соединять. Oh for Да, но ну сейчас у нас интерактивное обучение, поэтому смайлик это всем понятно. И начнем, наверное, писать попроще. А Б б а б в в а б в. Г А Б В Г Д А Б В Г Д. Еще можно так сказать, с юмором называется АБВГДЙка. Ну, в общем-то, да, обвгадейка или азбука еще. Потому что раньше в древности назывались буквы АЗ, Буки. Аз, буки, введи, глагол, Добро, есть. Это в старославянском. Есть азбука. Сейчас мы напишем тоже. Азбука. Ну, алфавит это, это понятно, это уже с греческого, потому что да, у нас альфа, вид. Вид это жизнь. Да. А, б, в, г, д, Е, Йо. А, Б, В, Г, Д, Е, Йо. То сложная буква. Наверное, для некоторых. Ну, в общем-то, да, наверное, для многих. Сложная, потому что в татарском, например, она смягчается, то есть там Ж... ж желе, например, слова там они твердого звука такого же нет, хотя может быть я что-то и забыл, но там всегда же смягчается и в татарском пишется она с такой здесь закорючечкой такой, потому что в татарском кириллицу применяют жизнь а б в г д Глагол добро есть, но ее раньше э, по-другому. По ее там он был, по-моему, даже в конце, в конце. Если я не путаю, надо еще повторить. А. А. Б. Б. Б. Б. В. В. В. В. в. Г. Г. Г. Д Д Д Е Е Ё Ё Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Вот, почему я все так подробно? Ну, кто, естественно, русский, русскоязычный, да, и кто более-менее знает алфавит, тому, конечно, здесь на, на этом уроке, уроке так, так скажем, мучиться не особо надо, потому что, собственно, он все это прекрасно сам может э, включить, да, компьютер записать, сам может пожужжать, э, по, да, побегать, помекать, э, это все... Тем более на родном языке это куда как, куда как лучше, чем, например, на том же корейском, когда ты не поймешь, что у тебя, где у тебя «те» или «те». Вот, э, сложно. И мне кажется, что, если бы я нашел такой же урок э, по корейскому языку или по, по любому другому, который я изучаю, именно э, с созвучиванием. Ну, еще, конечно, хотелось бы понять, как это произносить, да? Как объяснить человеку, например, вот в каком-то языке, да, буква, звук в, его вообще нет. И поэтому произносить его, естественно, как, как объяснить? То есть это надо картинкой либо рисовать, как мы рисовали на арабском все органы речи человека, да, и объяснять. Объяснять, э, э, в каком положении должны быть органы речи. Но так как я сейчас могу это, конечно, объяснить, когда я произношу звук В. В. В. -в, -в то есть я буду объяснять по-русски. Но поймет ли этот человек, который изучать только начал. Да, алфавит, азбуку. Вот сейчас я говорил, наверное, минуту или сколько-две. Так же, как я смотрю уроки другие, да, по корейскому, например, языку. То, что там говорят по корейски, объясняют, я ничего, ничего практически не понимаю. Don't, don't understand, да? А, та, э, Также вот и кто-то будет смотреть, если вдруг. И вот звук еще «ж» тоже. Почему? Потому что в русском они часто употребляются, эти звуки. Вот я подумал, да, что... Ведь у нас «в» звук «в». Практически это и предлог «в». То есть «идти...» <laughs> Нет, не подумайте ничего плохого. «В лес», да, ну что угодно. То есть «в». Куда? В. Это э, направление, да? А потом что еще? Да, в общем-то, постоянно этот э, звук употребляет... Э, звук э, в словах практически. Поэтому, конечно, его произносить, научиться. Ну, ничего сложного. Мы же как-то вот в свое время, да... Когда арабский алфавит, например, там тоже очень много звуков, которых нет вообще ни в каком языке. И поэтому тоже старались, ставили произношение. Можно, можно немножко... Может быть, но это ладно, когда весь алфавит уже допишем, тогда. Ж тоже часто, часто употребляется у нас. Ж. Ж. З. З. Ж. З, Ж. Ж. З. З. З. З. З. В арабском, например, там несколько даже звуков. Там есть «зайн». Зайн, то есть там такие несколько вариантов. Даже, по-моему, больше двух или два, что-то что вот такое. То есть... Дал, зал, там есть... Также есть зайн. И... Да, хорошо еще, что... А, что... Таких, как у бушменов, нету, да, щелкающих, цокающих звуков. Ну, не знаю, хорошо, э, хорошо это или плохо. Может, наоборот, плохо. Но тем не менее, так, так вот у нас пока так. И краткая. И тоже у нас и союз соединительный, и, можно сказать, Энда, как в английском. Ну, английский, может быть, мне тяжело с латиницей. Даже алфавита английского я, к своему стыду, еще не знаю так, как русский. То есть, A, B, C, D... H, по-моему, нет, врать не буду. В общем, короче говоря, да. Чтобы объяснить, но некоторые слова вот я сейчас повторяю английский и, и чтобы некоторые слова объяснить, кто зайдет нечаянно, чтобы они поняли. И end, ну можем напис, написать, нет, тут не будем писать. Союз и end. В русском языке это есть такое. К. Л. К здесь у нас и краткое Е К Л под потом М К, К, Эль, Л, Л, Л. А Вот в арабском два тоже звука, то есть там есть КАВ и КЯВ, мягкий. К, К, Эль, Л, Л, Л, эм, М, М, М. Вот в корейском он немножко другой. Там губы в квадратик. Как-то он в нос немножко произносится, особенно в словах. Н. Н. Н. Н. О. О. О. П, п, П. П. Там в, э, в русском, да, в старославянском. Как люди мыслите. То есть, как люди мыслите. Наш он покой. По-моему, так. Так. R тоже сложный звук. Ну, в общем-то, он бывает сложный для русских. Для детей бывает. Да, дети маленькие. Мы все знаем, не все могут произносить. R. R. Р. То есть, если, допустим... В корейском э, рииль, э, он такой звук немножко рииль, то есть ря, Хотя в словах я не знаю, вот слуш, слушаю, да, когда я записи, по-моему, ничего нормально, как р, произносится. Ну, или может мне кажется, так я не знаю. р, р, р. Р. Вот потом до меня дойдет, как это все фонетически объяснить, вот всю эту фонетику. А, то есть, видео, так, так как я видео не снимаю, может быть, действительно как-то объяснять. Ну, когда дойдет, тогда буду объяснять. К. К, К, Л, Л, Л, Л. М, М, Н, Н, О, О, П, П, П. Р, Р. С, С, С. Т. Т. Рцы слово твердо. Рцы слово твердо. То, то есть это тоже в старославянском так. Учили в древности азбуку. Рцы, ну, это, как говори, речь, речь. Слово, слово твердо. Р. С. Р. С. Т. Т. Но это фонетика, то есть кто-то, может быть, будет просто тренироваться, как, как я тренируюсь тоже на других уроках других языков. У. У. У. У. У. Ф, ф. Ф. Ф. Тоже, наверное, звук такой. Не очень много его в других языках. Ну, по крайней мере... Ну, в английском он есть. Ф. Ф. Ф. Х. Х. Х. Хорошо. Х. Ну, тоже он практически... Какие я помню, да, языки. Он, в принципе... Алфавиты, э, в принципе, он есть. В арабском их тоже несколько. Даже точно, точно три где-то. Разных тоже, э, разных, так скажем, модификаций. То есть разные согласные. Ну, в корейском он х. х так Х. ха, хан, хан. И в арабском тоже есть такой звук. Ну, то есть э, не такой, не такой твердый, как русский, да, ну, в смысле, не так произносится. Ха. Х, ну, еще в арабском есть очень такое выраженное. То есть Х. Х. А русский он средний, средний получается. Что-то такое. Между как раз таки. Х и Х. Просто Х, Х, х. да, как в слове в слове хрен, да, хрен, хрен, и он и есть хрен, да. Но это уже это уже как бы не немножко не академически, так скажем. Ну <Surfing> да, может быть, да вы не подумайте, что плохого. Да, просто у меня тоже бывают ассоциации разные. Эээ... Так. Х -Ц. Ц. Ц. Цапля. Что там у нас еще? Цинк. Ну, с картинками это уже получается... Mm, это уже... Попозже с картинками. Сейчас просто азбука. Ф, Х, С, Ч, Х, С, Ч. Ну, наверное, тоже сложно. И Ц, да? С, Ч, Х, Х, Ч, Х, Х, Х, Х, х с, Ц, Ц, Ц, Ц. уже очень часто то есть э, ч звук практически, э, в сло, практически в каждом слове практически в каждом слове я просто замечаю ну во первых суффикс конечно у нас есть такой чик э, досочка там что еще что слово что само по себе да потом да очень много. Очень, да, то есть Ч, практически без него никуда. Ч, Ч. Ша. Ну, это я уже начал писать немножко. Ша. Ш, Ш. Тоже шипящий. И тоже, наверное, мало он где встречается. Ну в арабском он есть, может быть немножко помягче, конечно. Ну, вот в слове конечно, «ко -но», конечно, ну конечно, так произносится в, в разговоре. Пишется конечно. Ша ш. Мягкий знак. А, и этот звук тоже тяжеловато некоторым произносить. Щ. Щ. Щепки. Щепки. Щепки. Да, но вы не пугайтесь, конечно, кто там мало ли что сделайте звук потише. Это нужно, я думаю, когда-нибудь пригодится человеку какому-нибудь мало ли он случайно найдет. Тем более, что школа русского языка для всех, поэтому неизвестно, кто кто и когда сюда зайдет и в э, звуке будет э, учить произношения может у него не будет возможности мало ли что где-то далеко он будет учить неизвестно не будет общения хотя конечно русские русские люди да сейчас у нас везде русский язык распространен но все равно мало ли он где может в джунглях каких да там интернет тоже Заработает и может уже и работает. И будет сидеть в джунглях и учить. Вон с телефона или с планшета, мало ли что. Захочет и будет сидеть учить. Мы не знаем, что будет дальше. Щ. Щ. Мягкий знак. И. Ой, вот это я, я говорю, что учу, учу, а сам всегда путаю. Твердый знак. И, сначала твердый знак, да. Мне самому надо смотреть еще уроки по русскому. И, мягкий знак. Но это еще ничего, я бывает забывал вообще алфавит. Буква чи у меня пропадала и вообще. Да, три, три буквы пропадали. Э, Э, Э, Э, Э. Да, нам, нам еще хорошо в русском, да, у нас, собственно говоря, Е, Ё, Э. Е, Ё, Э. Вот, а кто-нибудь, если... Заходил... Учил корейский язык, да? Там... Этих... Е... И Е... И... В... И В, В... В... То есть, очень их много, и все, и все они даже не разобрать, как, как какие из них Е, какие Э, какие какие, какие что. У нас все гораздо проще, хотя... В произношении, то есть в написании, да, тоже может быть пишется Е, а произносим уже Э в разговоре. Но все равно у нас как бы Е, Э, Ё, да, Ё еще. Хотя, может быть, мы просто их так пишем. Может, у нас их тоже полным-полно. Юм. Юм. Юм. Юм. Юм. Юм. Юм. ю Я. Я. Ну, Я. Так называемые ютированные. да? Можно сказать, что Ё это Е и О. Ну, может быть, Ё. Привыкли уже это как примерно как быстро, да, двух. Но дело в том, что я уже как-то, по-моему, даже ошибался. И краткое, по-моему, это вообще согласный звук. Ну, ладно, сейчас мы не будем гласные-согласные. Сейчас мы еще раз алфавит.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 еще проще. Читать еще проще. Гораздо проще, чем... Чем в арабском. Э, ну, это для нас, конечно. И гораздо проще, чем в корейском. И гораздо проще, чем в английском, французском, во всех других языках. Да, ну, может быть, да, действительно для нас. Я имею в виду, читать не произношение, да... А само чтение. Само чтение тут... Э, знаешь, если ты буквы... Ну, это я так уже, как бы, да, в 40, 44 свои года думаю, что это все очень просто. для, Может быть, для кого-то, у кого другая письменность, и не так-то просто. То есть, АБ, Б, АБ, АБ, или наоборот, СЛОГ. БА. БА. Но дело в том, что, что слог-то у нас э, может быть... Э, немножко меня сейчас сбивает эта система а, корейская. Ш, слогов двухбуквенных, трехбуквенных. Но дело в том, что у нас-то... Я пытался составить таблицу русских слогов двухбуквенных. И там я, честно говоря, немножко это самое, потому что у нас стослог не бывает э, т, так вот сам по себе. У нас он именно почему еще я заметил, потому что в уроке там было разделение, то есть чтение, например, слова весна, допустим, разделя... разделялись, да, ве, потом с, потом на. У нас слог безгласно не бывает. У нас должен быть. Да как в общем-то и в корейском там тоже. В слоге обязательно гласный звук Поэтому как бы у нас Слог именно он Не так-то так его и легко различить Если в корейском легко различить Его потому что он в квадратике пишется То у нас в слове Разделение слова на слоги Я вот даже сам честно говоря не вспомню но по чтению, по чтению, тут в принципе все понятно. А если мы знаем, да, весь алфавит. Аб. Ба. Наоборот. Б. А. Ба. И также мы берем, я вот так делаю, я беру следующую букву В. Ну. Обратно это я, я не беру, хотя, в принципе, почему? Можно было, можно было бы и взять с буквы А, да? Хотя нас-то учили в школе читать о, с, с классического «мама мыла раму», да? Но вот как-то так я отошел уже, наверное, от этой системы. Может, она была и правильная, я не знаю. Это, это эксперимент сейчас такой. АВ, АВ, АВ. ВА, ВА, ВА. АВ, ВА. Можем взять по аналогии тоже. Ага. Ага. Ага. Ага. Га. Га. Га. Вот, ну на этом я знакомство э, закончу, да, первый урок. То, что мне сейчас что-то стало э, немножко так, это думаю, вдруг я сейчас, сейчас кого-нибудь вызову еще, не какого-нибудь, какого не знаю, э, мало, ли, мало, мало ли что, так, знаете, говоришь, говоришь, это как в анекдоте. Про латинский есть тоже, про латинские буквы тоже анекдот. Вот, поэтому... Ну, собственно, собственно, не знаю. Я думаю, ничего такого, ничего такого, никакого сильного ущерба, я думаю, рускому, русскому, русскому обучению, русскому я не нанес этим своим уроком. В общем, алфавит и чтение, все, думаю, правильно, все пригодится. Надеюсь, так. Вот. Всем спасибо, всем удачи, до новых встреч. С вами была школа русского языка Еж. Да, заходите к нам еще.